Доброе время суток, мои уважаемые подписчики и гости канала. Тема – борьба с вредителями. Я вам расскажу, как, чего я делаю, может, кому это дело пригодится. Со всего многообразия плодовой деревьев, самое большее и быстро поражается – это яблоня. Если по какой-то причине я не смог обработать яблоню, то в итоге я получаю плоды почти все червивые, процентом на 95%. их лет я вот занимаюсь вот такой вот обработкой, которая чувствительно помогает в этом деле. До появления почек обрабатываю бордовской жидкостью. кого-то, кого нет, это медный купорос. Добавление с медным купоросом. Когда яблоня завела, на эту обработку уже производить нельзя. Солнце пригрело, сад, крыса, проснулся. Проснулись вместе с этим и все эти вредили. появляются вот такие вот закручивания листа. Засевы. Он уже даже... Эти природные процессы остановить нельзя, но отпугнуть можно. Пусть они сеют и плодятся в другом колхозе, как говорится. Метод отпугивания заключается в следующем. Необходимо применять очень резко пахучие травы, полынь. В это время сезона, когда начинает цветение только, полынь очень сложно где-то найти. А лук, как говорится, всегда под рукой. То есть мы запаслись осенью, он у нас где-то полежал, пророст там плохие... просортировал и в мешочке. Эти мешочки развесил на деревья, от них получается запах, и этот лук просто отгоняет этих всех вредителей всяческих. То есть этот метод получается лояльный, я никого не убиваю, пусть себе плодятся, мота никакой и пользу приносят. Ну, в другом огороде, когда появляется первая завязь, активность насекомых к размножению очень сильно резко увеличивается. В это время я беру с мешочка часть этого нашего лука, замачиваю в воде, делаю обрызгивание. Обрабатываю где-то примерно в неделю раз. Им появляется больше запаха вокруг дерева, и эти насекомые ближе 10 метров даже и не подлетают. Процентов 5 все равно прорываются, видимо, те, у которых нет обоняния. Эти инвалиды не нанесут такую же большую вреду. Спасибо за внимание. Рад кому-то, если помог. Всем хорошего урожая. До новых встреч.